карнс 2010 года выпуска пробег автомобиля стоит 36 тысяч 16 CRDI. коробка шестиступенчатая механика заводим двигатель заводится хорошо оборот набирает уверенно Все, Эмурсина масса зеленой горловины отсутствует. Масса в норме. Двигатель работает на 5 баллов. Не дымит.